Раз, одноклубники, вот выехал очередной раз на Волгу. Представлюсь, меня звать Сергей Пирогов, город Тетюши, Республика Татарстан. Брал буксировщик, чтобы ездить на рыбалку. Ну, можно сказать по накатке. Вот преодолевать вот эти горы. До этого была с мотособака Муктар, семь лошадей, она мне не понравилась, то, что был в волке и не мог преодолеть препятствия. Выбирал я этот буксировщик год, почти, вот и как-то так. Сейчас попробуем записать видео, я сегодня один, записать видео, как спускаюсь я с горы. Вот, вот буксировщиком доволен, отвозит, привозит меня на место, до дома. А что еще для этого надо? Больше ничто и не надо. записать видео одной рукой неудобно но ничего Eastwegen. Oh, Еще один рыбак, мир. Начинается самая крутая гора. берегу Волги уже. Сейчас вам замерю. Самая тяжелая гора для меня это была вот эта вот. Наклон этой горы, как видно, вот Где-то 40 градусов. Или 50 даже. Вот она, верхушка. 40. Да, 40 градусов где-то. Вот как-то так. Задачу выполняет. Так что, что хочу пожелать производителям? Побольше продаж? Пешеходам побольше покупок. Всем пока.